Эватор 5 – это самый легкий и компактный смарт-терминал среди эваторов. Он состоит из основания, принтера чеков и планшета. Справа расположена кнопка включения. Рядом – кнопка регулировки звука. Слева – разъем для блока питания и USB. К нему можно подключить сканер, принтер этикеток, весы и пин-пад. В задней части основания – отсек для чековой ленты. Переверните смарт-терминал. Внутри батарейного отсека слот для сим-карты. Он пригодится, если вы пользуетесь мобильным интернетом. Там же расположен слот для фискального накопителя. Чтобы узнать больше, посмотрите другие ролики Эватора.